двигайся а, не достал нет удара вот не торопись рукой не торопись рукой двигайся раз-два молодец крути крути бедро пойдет рука не торопись вот крути бедро молодец и вот ты вперед наклонись ну, чуть поторопился нога ушла поставь ногу еще сюда вот туда, да. Бедро разворачивать надо, мешание. Оно тебе даст длину. О, видишь стоишь. На носки встань. Красавчик. Отпрыгивай вращение бедра. Молодец, 450 рук. Вися свободно руки. Голову прямо, пожалуйста. вперед назад вперед. Короткое движение. Вперед. Как-то что-то с ногами мешать не то. Ну-ка немножко боком встань ко мне еще. Поуже. Повыше ноги. Во-во-во, вот так вот умница, да? Давай. Свободно руки. Десят. Кулаки вперед, Миша. Чуть кулок правый вперед. Правый. Вот, давай, про все, все, ударил, вернулся, два удара, правый, правый. Вот два раза бедро, левая нога не уходит, левую руку вперед, левый, левый, раз, руку не забирай, Миша, вот заставь. бедро, бедро, <coughs> давай, давай, вот сюда, подсоберись немножко, держат руки, держи руки. Молодец, двойка. Хорошо, Возврат, верну, все, вернулся. Мишка, очень вот тут раскрываешь. Вот рука. На уровне плеча висит. Хорошо? Еще раз, пожалуйста. Молодец. Два раза ногами. Вот мои лапы, сигнал для твоей попы. Ясно? Не держи руки. Вперед, кулаки, кулак правил. Оп. Десять баллов. Продолжай. Тройку. Раз, два, три. Ага. Почему не получилось? Поторопился. Поторопился руками, правильно, молодец. Именно давай ногами. Вот кулаки висят. Держи кулаки глазками. Держи, дорогой. Жать кулак, давай. Оп. Молодец, молодец. Все. Главное, что именно ты начал думать. Именно ногами. Та-та-та. Очень хорошо. Ну дай на первом левом прямом до бедра. ясно? Давай еще раз двигайся. Чуть на задней ноге. Оп. Пошел. Молодец. Сейчас удобно было? А? Да. Вот он ты, немножко вот сюда подселый. Раз, два, три. Давай, давай. Чуть на задней ноге. левую ногу вперед меня. Кулаки вичат, мешай. А, бедро, бедро первое. Пятка-бедро. Молодец. Вы, на выдохе. Держи левую руку ниже. Не поднимай вверх. Лежи. Бедро. Десять баллов. Молодец. Убери резинку. Стряхнул. Быстро покидал руки. Пора. Покидал камушки. Ну-ка, выпрыгнул, выкинул. Ой, молодец. Закидываю, закидывай руку назад. Вот-вот-вот-вот-вот. Сжатый вот, вот, вот, вот. кулак. Еще вверх вытолкни. Мало. Оп, встал, стой. Быстро, резко, раз, правый. Быстрее кулаком. Висит рука, Миша. Висит, висит кулак. Кулак сжать. Просто татан два удара. Левый. Левый сильнее. Достань левый. Левый удар. Раз. Торопишься. Открой рот. Раз, остался. Остался. Раз. Вот, мягко. Голову прямо. И теперь не забирай левый, правый. Это что такое? Почему? Что ты засал? Сразу переворачивай кулак. Да-да-да. Как ты Ты вот Туда пробивал? Вот и здесь пробей также. же. Торопишься. Еще раз. Левый раз. Не забирай левый, бей правый. Во! Вот сейчас почувствовал движение. Ты не забрал левый, а стал бить правый. Еще раз так же. Очень хорошо. Теперь голову сохрани прямо. А теперь быстро. Так, два удара туда. Просто прямо левый. Что-то слева мне так нравится. Стопэ. Все, хорошо, Мишань? Да, еще раз. Бей левый. Левый, бей. Во. Не надо поднимать плечо, просто не поднимай плечо, просто кулак вперед. Плечо само поднимешь, ясно? Попробовал еще раз. Во! Вот тебе надо косточкой этой поставить, сжатый кулак. Вот так попробуй сделать. Ну кулак сильнее включи. Во, ну-ка давай. Молодец. Только кулак держи на уровне плеча, не опускай, сразу кулак, просто вперед. О, Молодец. Еще раз. Все. Все. Закончил? Mm -hmm. То есть что ты сейчас делаешь? Видишь, резина у тебя. У тебя безвыходная резина что? Не давала рукам опередить твои ноги, правильно? И сейчас здесь же у тебя кулаки пошли, смотри, как они четко идут, да? Перед собой. Смотри, у тебя башка стоит прямо. Согласен? Mm -hmm. И ты не поднимаешь не поднимаешь плечи, ничего, да? да. Ну-ка еще раз, левый-левый. Во. Вставляй кулак, косточку. Удобно? А, -а сильнее, если длиннее. Во! Красавчик. Да? Умница. Все. Свободен. Быстро потянуться, Молодец. Вот резина у нас опять в очередной раз, но все равно скажу, что резина это лакмусная бумажка. Дает она что? Дает она восприятие, особенно в конце удара, дает положение, понимание, что чуть рука вперед, подтянешься. Не, не сможете вы устоять. Очередность ноги, руки не пойдет. То есть вот эта работа, возможно, только работа плечами. Вы сохраняете плечи, круглая спина, сохраняете группировку, сохраняете группировку, ударное движение, кулаки меняют и закрывают вас подбородок. Еще добавляю пятку, бедро. Рука опережает, будете теряться, валиться, вас раскроет. Так что очень хорошая вещь. Главное знать, как она может помочь нам. До встречи, пользуемся, ребят.